сегодня у меня очередная распаковка наконец-то пришла экшен камера вот это вот не экшн камера посмотрим что здесь что здесь я не совсем помню заказов много разных подарочных Новый год так замотано здесь так по-серьезному значит здесь что-то что серьезное Привод, телеверка пришла. Точно. Я смотрел сегодня. Отслеживание. Компакт. Дисковый привод. Вот такой вот он. Сейчас его подключу. дивидерон, Ну, его сразу потестим, А вот экшн-камеру тестить я буду. Ну, только посмотрим, как она работает. От я буду на выходных красить вот в аквариум ее, пытаем везде. Смотрим, какая она. Так, это зачем интересно? Тут что? Тут два. Не знаю, 2 коды. В общем, сейчас попробуем. Сначала к этому. Ты компьютер включу. Зачем ты ее выключил? Ну, короче, здесь что мы имеем? Сам привод. Такой некий характеристик. А, есть вот, характеристики. Вот мануалочка. Небольшая. Ссылка на него дам в описании. И два провода. Один вот, не знаю, как они называют. Таким, выход, другой. Кругленькие подключения. Попробуем сначала с этим. Его присоединить. Я вставил диск. Загудел, как полагается. О. Может реально она было? Нет, зелененькая, горит. Ну крутится там. Все. Диск определился. Смотрим. не очень шустрый, но. В принципе, я через контроллер такой, через хаб. у меня много всяких устройств. Может из-за этого. Я сомневаюсь Смотрим сейчас. Автозапуск у меня отключен. Сейчас посмотрим. Запустим его через. Так, я не понял. дергается. Может диск старый? Так, что-то у меня с диском. Попробую я вот открыть диск таким способом. У меня Linux, если кому интересно. можно с ним экрана делать так вас произвести Вполне возможно что диск у меня такой а нет о работает не диском все порядок язык тут даже можно выбрать плей сразу работает ну диск очень старый я на него грешу что вам так вот минимум все делать новых у меня к сожалению дисков нет Сейчас еще раз какие-то на диски. Ну, так немножко промотаем. Вот здесь все работает. Вот я кругуйки поставил, который я уверен, что он работал он у меня. Надеюсь, страйк никто не пришлет. Пробую перемотать. О! Все работает. Привод нормальный. В рабочем состоянии. Ножка, ну, мне кажется, ну, хотя я давно не работал с ними, поэтому не знаю, как оно должно быть, но можно, и, и короче рекомендую. И моя экшен камера новая, конец то шла она довольно долго, не буду скрывать, больше месяца, 11-11 заказывал, сейчас у нас, ну, ссылку дам в описании. Посмотрите, это будет просто это не обзор, а распаковка. Обзор у меня будет чуть позже, когда я поюзаю. Вот, смотрите, тут все фирмена. Она должна быть маленькая очень. Я думаю, многие видели, если зашли на это видео. Значит, по поиску, скорее всего. Но, Обзор, как я сказал, будет позже. Ай, я не люблю эти коробочки скрывать Так, что мы имеем? Имеем. Где Она сразу в чехле идет. Зарядным устройством. И вот она, моя мечта. Ну, у чехле в этом она довольно-таки тяжелая. Но, на мой взгляд, она увесистая. Ну, грамм 300, я думаю, весит. Что мы тут имеем? Тут кнопочка какая-то. Я опять же говорю, я сейчас не буду ее, защитная упаковываю. пленка. Надо распаковывать, заметил, вот этот шарнир, он так вот жестко двигается. Да, мы надеваем штатив или еще что-нибудь. И можем снимать. Уже все готово. Ну, все должно быть водонепроницаемое сейчас попробую все снять и буду когда расп, когда следующий у меня обзор у меня немного ссоров и чехол силиконовый и всякие может ну, а что надевать и на руку и на, ши... на... на спину на живот должно быть и на да, снимается довольно легко тут, тут же щелка. все я думаю будет сложнее и оттуда так, что вытаскивается? Вот такую забавную вещичку. Тоже тут защитная пленка. Выпалкула и стекло, чтобы обзор экрана был лучше. Так, а где он включается? А вот ее. Ну, включаю. Держу разрежу. Так, вот здесь вот зарядное устройство вход для зарядного устройства единственное, мне не очень нравится, как держится эта вот пимпочка ставим на зарядку лампочка загорелась мне кажется, он сильно-сильно разряжен. -сильно о, все. пилик-пилик, включился кстати, надо будет звук убрать о, сразу предложил вызов, вызов, выбор языка какой у нас тут так, язык. Просто язык назад нажать. Будет наш. Ну, видимо, да. Язык. Следующая. Настройка, кстати. Тут никаких кнопочек нет. Все можно делать с помощью экранчика. Так, Россию. Причем Россию. то режим для wi фай 24 вроде советует режим фото тройки бом показывает что нужно делать тут спуск для съемки приложение но это все буду делать Потом вот такой маленький экранчик нет карты памяти Ну, сейчас не нужна посмотрим разрешение да я буду, скорее всего, вот на таком снимать. Так, там времени. Может, там времени поставить? Не придется переснимать в другом объективе. Коррекция искажения. Короче, все это я буду. Буду с этим всем знакомиться. И потом уже, когда я все это изучу. Я сделаю полный и честный обзор на эту маленькую камерку. Которая, ну, она висит, хорошо висит. Я думаю, это правильно. Тут очень большой выбор режимов съемок. где-то воскресенье, в воскресенье вечером, или в понедельник вечером, я выложу видео с полным обзором. И погружение в воду будет, он аквариум у меня стоит снимаем там рыбок видео на улице у нас сейчас на улице темно полярная ночь у нас время темно сейчас. Солнца нет посмотрим как это, как съемки будут проходить при условиях полярной ночи почему здесь брос настроек три раза аж. а тут еще можно пай фай включиться? интересно короче я буду разбираться пускай заряжается сейчас я посмотрю если там инструкция что у нас их фирменная спасибо за покупку видимо их данные в фейсбуке на ютубе так, ладно Это нам не интересно какие-то параметры ну и чехольчик такой вот. красивый чехол ага вот еще да, точно есть здесь инструкция небольшая есть нет? она на английском языке То к чему здесь что-то еще тут написано не знаю ага вот еще инструкция на русском только что -то не будет нет английский французский немецкий испанский итальянский но в принципе сейчас не проблема найти инструкцию в интернете я не прощаюсь. Спасибо за то, что если досмотрели до конца, это нудное видео. покупка я доволен? Опять же говорю. А и самое интересное, что она снимает, сколько я знаю, и включенные в зарядке. То есть можно поставить Power pack, включить и ехать и снимать на велосипеде. И вот выпуклое окошко здесь. Тоже говорит, не очень. Если пойдет на окошко, то ну, разбиться.